Они не разогрели нам чили пасту. Чили паста это круто? Остров вкусный остров куст, остров куст. Чили паста. Остров пуст. Остров куст. Остров Ну нет, на что это. Ну нет, на что это соволезнее? Ну нет, на что это Остров пустын. Ну нет, на что это Чили паста. Ну что это Остров пуста. Чили Чили паста. Ну нет, ну что вы ну, можете сказать относительно проекта черепаста и вашего в нем участия? Не не а это фильма фильме съемка черепаста. Это волшебство. Три, два, один, дубль. Черепаста это, это волшебство. А почему вы. Почему вы любите черепасту? А как не любить?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 Как вам паста? Пробирает. Чили паста. Чили паста. Души всех.